Здравствуйте, мои дорогие. Я тот самый человек, который создал Ломтика именно таких, таким, каков он есть. Мне жаль, что я больше не могу появляться в кадре, но, пожалуйста, мой дорогой Ломтик, чудо мое. Ой, спасибо. Прочитай это письмо за меня, спасибо. Ой, спасибо, да. М -м -м. да к сожалению, вот так вот или к счастью, в общем. Да, окей. Я вы знаете, на канале была большая пауза, Ломтик не выходил в эфир много времени, и, наверное, Ломтик уже рассказал, что произошло, однако я напомню. Я живу теперь в реальном мире и забочусь, принимая заботу от реальных людей. Мне удалось найти свой фэндом вне интернета, если можно так сказать, поэтому заниматься каналом мне приходилось, и Ломтик тосковал и не мог до меня достучаться. Угу. Примите мои извинения. В частности, ты, Ломтик. Я верю, вы меня поймете. Mm. Хорошо. Поэтому я хочу еще кое-что сказать. Это не было обычным уходом с канала по причине лени или еще чего-то такого. На самом деле. На самом деле, мне пришлось перестать этим заниматься. Все дело в том, что тот человек, которого вы знали как Макс, на канале его больше нет. И не будет. Я не люблю слово никогда, но да, его никогда не будет, и на самом деле никогда и не было. Я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что Ломтик существует благодаря вам тоже. Вы проливаете больше света в его жизнь, даря комплименты, донаты, за которые он покупает себе изюм. Да. Вы знаете, насколько он любит изюм, не так ли? Обожаю изюм! Да, спасибо. Он дает ему действительно много сил и мотивацию продолжать, как и ваша поддержка, ваши письма с благодарностями, ваше творчество, которое вы ему дарите. Это бесценно. Да, создатель, ты прав. Это бесценно. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Я... На самом деле, мне... Совсем не нравится, что вы меня называете, что вы меня знаете, как Макса. Это и послужило поводом для написания этого письма. Угу. Ладно, скажем так. Раньше мне казалось, что я действительно Макс. И что я... парень. Знаете, моему окружению, скажем так, приходилось называть меня именно в мужском роде. В противном случае слышать от меня негодование. Многие меня знали как парня... Как здесь, так и в реальной жизни. Я действительно думаю, что у меня тогда часто преобладал тестостерон, но оказалось не просто так. Моя жизнь действительно была похожа на жизнь парня. Приходилось защищать своих близких от нападков более сильных физических людей. Мои друзья были парнями, мною носилась лишь мужская одежда, мой голос был грубым и вообще... Где мои мужские половые органы? Их нет. и был найден выход. Мне показалось, что лучшим решением было сделать эти половые органы. Уменьшить грудь. Мне хотелось, чтобы я внутреннее им ощущение... Мое ощущение тогда себя парнем совпадало с я внешним. Угу. Никакой речи о принятии своего тела не было. Вовсе. Дисфория. Вот что это было. Мне... Было неприятно понимать, что природа наделила меня именно такими органами и такой внешностью в принципе. На протяжении более чем 11 лет мне казалось, что я парень в женском теле. Так вышло, что отпуск от канала дал мне больше времени, и... Я могу сказать с уверенностью, я девушка, и всегда ей была. Просто обстоятельства в жизни мне давали повод думать в обратном. Теперь вы знаете. Если что, это письмо. Это не я, это, это не от меня, да. Пока, возможно, вы перевариваете все мною сказанное, Ломтик, спасибо, что будучи раньше парнем, ты давал мне возможность проживать этот образ. <свёздные> Новая версия тебя является андрогином. Тем самым ты перенял часть меня, которую теперь я люблю, и свою прошлую часть, которую я люблю и свою прошлую часть. Ага. Ты словно обозначаешь для меня этот переход к новому я. <свёздные> Спасибо тебе за то, что ты есть. Я не могу сказать точно, сколько времени тебе еще удастся посвятить Ютубу на творение мое изумительное. Пожалуйста, твори столько, сколько душа пожелает. Не забывай отдыхать и питайся почаще изюма. Спасибочки, спасибо, спасибо. Мама, я полагаю... Я благодарю всех вас за принятие. Мне очень ценно то, что Ломтика окружает такие умные и благородные люди, как вы. Оставайтесь пушистыми. Ваш создатель... Вернее, создатель Ломтика. Да. Как-то так. М -м.